Прошлого. И как в этом плане быть в ситуации, что все меньше документов хранится в письменном виде, все цифруют? Если 100-200 лет назад писатель, политик, общественник писал письма, вел журналы, которые затем изучали историки, литературоведы, то вот что сегодняшнее поколение оставит будущему? Фотографии текста в Инстаграме или коротенькие твиты, которые, кстати, сами, скорее всего, еще и исчезнут, просто потому что сайт, скорее всего, перестанет работать, закроется. Если кто-то сомневается, я предложу вспомнить или спросить у тех, кто постарше, что такое написание. Например, MySpace. Вот и учат детей в школе писать от руки, причем писать понятно. Ну а 23 января традиционно это день, когда про письмо, про письмо от руки прям надо вспомнить. Это день экспертов почерковедов. В студии Радио Спутник Ирина Бухарева, эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка современная графология. Ирина Анатольевна, я вас приветствую. Доброе утро. Ирина Анатольевна, а я вот хотел бы такой момент сразу спросить: а вот профессия графолога она насколько востребована? Я за вами слежу в соцсетях, слежу, в смысле, подписан, слежу за теми публикациями, которые есть. И естественно, когда какая-нибудь громкая история, связанная с политикой, экономикой, с какими-нибудь людьми, всегда, естественно, это проскальзывает, проанализировать, посмотреть. Появляется новый какой-нибудь, не знаю, блогер-музыкант, тоже вдруг начинает, или где-нибудь письмо какое-нибудь появляется, сразу, естественно, изучают, такой политик сразу изучает. А вот как это сказать, какие. Какие обычные рядовые будни? Чем занимается графолог? Насколько эта профессия вот востребована, если нет чего-то экстраординарного? Ну, начнем с того, что графология, в принципе, это психодиагностика. Просто здесь инструментом выступает сам почерк. То есть люди приходят ко мне за предназначением, чтобы понять, в какую сторону двигаться. Кто-то доходит до определенного момента как бы, как, как упирается в стеклянный потолок и не понимает, куда двигаться дальше, то ли оставаться на прежнем месте, то ли нужен новый виток развития. Ситуация на самом деле очень разная. У кого-то связано с воспитанием, у кого-то связано с выбором профессии, за кого-то делали выбор родители, например, там, семейный бизнес, или у нас все в семье юристы или врачи, и ты обязан идти по стопам. То есть человек как бы проживает не своей жизнью. А, так как почерк нам транслирует и особенности человека, то есть мы можем очень многое посмотреть. Это не просто характер, и это не список компетенций, допустим, столбик. А, это целый психологический портрет. То есть мы можем взглянуть глубоко, мы можем посмотреть на те способности, на те возможности, которые даны этому человеку. Разумеется, он может выбрать а, любую профессию и развиться в ней. Просто а, есть те, а, которые ему ближе по складу, ближе по нервной системе, по уровню нервной mm -hmm. системы, да, где он будет себя чувствовать максимально комфортно и где он разовьется намного быстрее и получит свой результат. А насколько распространена, распространена такая практика? Ну, условно говоря, спросить мнение психолога, наверное, все-таки как-то более популярно, чем мне. Не графолога Слышу. есть вот какой-то тренд в большую сторону в меньшую сторону доверяют как-то больше нет или ситуация такая же Слышусь, в год? но то что я наблюдаю за те 10 лет которые я в графологии сейчас больше начинают доверять именно научной методике то есть не просто какой-то популяристической даже психологии а даже те же самые запросы если мы откроем Яндекс.Фордстат, мы посмотрим и увидим что за последние годы количество запросов даже на слово графология оно увеличилось в 3-4 раза точно. Вот то, когда я смотрела, я надеюсь, что в нашей стране официально будет признана как научная методика, и мы сможем двигаться дальше, мы сможем достигать результатов уже и на мировой арене, потому что, к сожалению, большинство открытий, связанных с графологией, произведены... Заграничными. А вот вы очень интересный момент упоминаете, потому что да, когда говорится про графологию, сразу здесь ну, вот Пушкин там что-то писал, рисовал, а давайте посмотрим <с на подпись президента. А ведь действительно, вот момент институционализации: здесь есть какое-то экспертное сообщество. Я вряд ли сомневаюсь, есть какая-нибудь кафедра или институт научный. Вот в этом смысле кто является движущей силой? Это сами графологи, вот этот общественный какой-то контроль или как? Я думаю, сами графологи. В некоторых институтах у нас преподается графология, безусловно. Я преподаю графологию у себя в центре, а, у меня есть курсы. А, и являюсь также членом научного графологического сообщества Мексики. Ух ты! Почетным это... членом, да. а Почему так? Наградили почетно, я выступала Не, на конгрессе. Я имел в виду, что да. там хоть дополнительное внимание этому уделяется, или просто вот так сложилось? Но они тоже добивались какое-то время тем, чтобы был признан официально научный метод. Я знаю многие страны, где признано, поэтому... У нас просто остается такой стереотип, еще в советское время графология была объявлена буржуазной псевдонаукой, собственно, как и психология, как и психоанализ, и еще несколько других наук, которые все попали под горячую руку, mm -hmm. так скажем. Если с психологией удалось как-то это все трансформировать, то графология, она, несмотря на то, что набирает обороты сейчас в наше время, но еще, я думаю... Нужны усилия, чтобы это все преодолеть. А вот раз уж речь зашла про Мексику, есть какой-то международный опыт, которым можно воспользоваться? Ну, в разных странах буковки вроде по-разному рисуют, а некоторые похожи, но тем не менее, цифры по-разному пишут. Я вот как-то класс, наверное, с девятого, у меня почему-то появилась такая... Ну, как мне казалось, англоязычный манер, я девятку пишу вот без этой, без петельки, вот просто вниз палочкой, и все. Вот почему так возникло? Я почему спрашиваю, опыт графологов, насколько здесь, насколько международен, насколько графолог привязан к языку, то есть к языку, на котором, собственно, письмо ведется? Не привязан. Закон о графологии, один из них, который гласит, что нам не важно, на каком языке написано. То есть нам не важно, что написано, нам важно, как. Мы смотрим на немножко другие параметры, то есть мне не обязательно читать вообще текст uh -huh. в целом. Я иногда ради интереса могу прочитать, но в принципе я смотрю совершенно другие параметры. Когда анализирую. И в этом смысле я, опять же, к чему подвожу, больше вот этой конституционализационной ситуации, насколько вот международное сообщество готово эту ситуацию продвигать. Потому что, ну, наверное, это очень часто повторяющийся момент относительно того, что вот, все сейчас в гаджетах, все сейчас электро... Электро... Или в электронном виде, цифровизация, вообще слово номер один, новый премьер-министр, кстати, российский, тоже больших успехов в этом может, по идее, обещать, по крайней мере, рождение такие есть, но тем не менее, насколько вот э, интересует нас, насколько этот момент востребованный по-прежнему, насколько у него есть почва, поддержка, а не так, что вот громкое дело есть, мы про него вспомним. Mm -hmm. Международные, может быть, экспертные группы, какие-нибудь международные институты. Вот в этом смысле кто направляет э, тенденции, кто заправляет, кто музыку ставит? Существуют и международные конгрессы, безусловно. Вот сейчас будет в Лас-Вегасе. К сожалению, туда не попадаю по, по... по своим причинам. <совет> Исключительно <совет> на... На... на симпозиум по графологии люди поедут в Лас-Вегас. <совет> да. Вы не поверите, но ну, да. Я выступала на международном графологическом конгрессе Вакапулька в прошлом году и. Когда собираются графологи со всего мира, это немножко совершенно другое ощущение. Когда ты можешь поделиться опытом, и когда ты можешь разговаривать на своем, так скажем, птичьем mm -hmm. языке, и эти люди тебя поймут. Потому что с клиентами, естественно, ты не будешь объясняться терминами, терминологией. Им нужно простым языком объяснить причины их проблем и найти какое-то решение, правильно? А здесь мы разговариваем уже на свои темы, мы делимся опытом, и это приносит колоссальную радость, что графология действительно развивается, касаемо а, вообще использования, например, 85 а, компаний Франции используют графологию на регулярной основе при приеме персонала на работу. Поэтому я бы здесь так не опускала. Да, безусловно, сейчас очень много гаджетов, но, тем не менее, на планшетах мы тоже можем писать. Я знаю, что в других странах а, есть программа, которая анализирует не только письмо на планшете, а, но и те движения, которые Завершается э, во время письма, то есть когда взмахи руки, например, вот то, что происходит в этот момент времени, это очень интересно. А вот смотрите, вы так или иначе возвращаетесь к ситуации проблемы то есть почерк это возможность узнать о проблеме больше ну это, это безусловно тоже важный момент но все таки mm -hmm. вот к последнему моменту тоже чуть позже чуть хотелось бы подойти к моменту о приеме на работе вот этот момент насколько он часто используется насколько он ну, обязателен популярен вот здесь более правильно наверное слово вы сами подберете насколько mm -hmm. большое количество нач начальников кадровиков и чаров в конечном счете да, и начальников будут обращать на это внимание ну вот, кстати, hr это одни из тех, кто приходит на обучение, потому что им важно понимать, кого они берут, и когда приходит обратная связь, например, вот все в человеке, все в кандидате их устраивает. Идеальное резюме, идеально по параметрам, и вроде бы и надежно, и вроде бы и так, и смотрит почерк, видит нарцисс. То есть, что такое нарцисс? Да, человек самовлюбленный, который, в принципе, достаточно халатно относится к своим служебным обязанностям, у него всегда кто-то виноват, только не он, какие-то обстоятельства, люди, еще что-то, но по факту очень частые провалы. И действительно, такие случаи были, когда видят, что нарцисс, звонили на старое место работы, и все выводы подтверждались. Поэтому здесь экономия времени, ты сразу видишь, кто перед тобой, ты сразу видишь, что ожидать от человека, плюс, конечно же, неблагонадежные склонности, которые мы можем увидеть, склонен ли человек к азарту, конфликтен ли он, есть ли такая вещь, что он может, например, иметь тягу к деньгам, к не своим, естественно, деньгам, вообще можно ли его ставить на такие должности и так далее. То есть здесь достаточно большой список компетенций, которые мы можем видеть. Ну и тут самое очевидный тоже, и наверное, часто повторяющийся вопрос, подделывается все это просто? Подделывать что именно? На собеседовании Да, текст? ну, ну, ну наверное, я сейчас задумался. <с Специально, наверное, да, но если человек задумывается о том, чтобы подделать свой почерк или как-то по-другому что-то написать, наверное, это с какой-то целью делается. Это возможно, это реально, или все равно вот эта корявость или угол наклона все равно что-то выдаст? Все равно останется. Есть глубинные признаки, которые будут неизменны. Человек, когда начинает подделывать, он делает паузы. И делает паузы не свои, как правило, Человек пытается, чтобы было внешне похоже. Uh -huh. То есть он пытается сосредоточиться на форме букв, что вот эту петельку ввести сюда, но он совершенно не может уловить какие-то такие моменты, которые видит графолог, например. То есть у меня был случай, когда обратился адвокат, и речь шла о 71 тысяча долларов, была расписка, и женщина утверждала, что расписку подделали, под калькой все там скопировали, и поэтому почерк похож. То есть мне прислали эту записку, мне прислали новый почерк этой женщины. И все бы хорошо, можно было бы даже предположить, что да, там скопировали, но у нее специфичное очень движение в почерке, и более того... То, что меня не оставило практически никаких сомнений, разумеется, это только предварительное было заключение, но процентов 90 я была уверена, что это одна и та же рука, и что это женщина искажает правду, так скажем. Потому что а, там еще была очень интересная особенность. У нее были проблемы в гинекологической области. А, здоровье мы тоже можем видеть в почерке. Это специфические отметки. То есть человек, когда он будет поделывать, он на этих вещах точно не будет концентрироваться. И а, не сможет останавливаться именно, допустим, в этой петельке, и именно в этой петельке делать вот ту самую точечку на том же самом месте. Это ну, практически невозможно. И, то есть, когда вот эти вещи по, по мелочам совпали, и очень, кстати, интересная фраза у нее была «Все врут в календаре в тексте». Вот. Касаемо того, о чем люди пишут, да, еще обращаясь к Фрейду, mm -hmm. опять-таки оговорочки, все не случайно, поэтому, ну, в принципе, я была уверена, я адвокату это сообщила, и говорит, а бывает так, что еще просят написать свою пользу, моя задача быть объективной, я могу дать заключение, но не в чью-то пользу, а конкретная, правдивое. Объективное заключение. А насколько такой э, результат экспертизы? Вообще, насколько такая экспертиза имеет юридическую силу? То есть, грубо, ну, вот, я даже не знаю, с чем сравнить, насколько, вот прям точно это может быть доказательством. Это может быть доказательством, но в суде назначают э, на подделку И она смотрит... потом, как бы, сомнению, не подлежит она является доказательством, да. Там назначают экспертов, конкретно фамилии, и они уже смотрят, но ну, это больше почерковеческие экспертизы. Uh -huh. Нет, я больше имел в душ, что это абсолютно вот прям стопроцентная, и, ну, как-то, наверное, какая-то апелляция есть, но она тоже уйдет в конечном счете в примерно похожую инстанцию. А если вот в повседневную жизнь в обычную уйти, uh -huh. насколько человек здесь заметит, не заметит почерк, другой, чужой, просто вот этот момент, который наверняка многим известен, по месту встречи изменить нельзя, относительно Анюты, который переслал «Фокс, привет! За добрые слова. День обу и обогрей». Вот насколько человек почерку к почерку привыкнет, опознает сейчас, в особенности, когда мы прекрасно помним, все через WhatsApp там, или через Telegram. Вот это к этому моменту. Насколько человек обратит внимание, что... Что-то, походу, это не мой там знакомый написал. Или наоборот, мой знакомый написал, но ну, какие-то странные слова. Не знаю, мне кажется, от человека зависит. Не могу ответить есть на ваш То не будет вопрос. здесь такого обязательного? Это а, все от внимательности? Здесь просто бывает такое, что есть люди, которые думают, что мой почерк похож на этот почерк. Угу. На самом деле это может быть абсолютно не так, с точки зрения графологических признаков и так далее. Ну, здесь очень все субъективно. Например, если я веду занятия и начинаю описывать почерк э, словами, вот у меня будут передо мной находиться 10, 20, 50 человек, неважно сколько. Каждый из них представит свою собственную картинку этого почерка. И когда я им покажу тот почерк, который я имела в виду, он будет отличаться от той картинки. Здесь вопрос восприятия, наверное, больше. А насколько тогда здесь человеческий фактор велик? Человеческий фактор имеет в виду фактор, фактор графолога. Один увидит, другой не увидит. Один посмотрит по одному, другому, другой по другому. Опять же, вот симпозиум мы упоминали, mm -hmm. международный. Вот тут насколько едино понимание, как и что Нужно смотреть, как и что нужно оценивать Но Методики отличаются, безусловно А здесь не будет такого, что прям принципиальные моменты э, Моменты, на которые прям принципиально с противоположных сторон смотрят ну Это, кстати, почему я спрашиваю Относительно того, что насколько важно, к какому именно эксперту попадет Вот даже, допустим, э, текст на эксперту на экспертизу. Ничего страшного. Нормально. Вот к какому именно человеку пойдет? Один посмотрит так, а у другого мнение другое. У одного, условно говоря, школа Станиславского, а у другого Немировича Данченко. И бац, результаты разные. А, ну, графолог, профессиональный графолог и обычный обыватель. Обычный обыватель. Нормально. Все порядке, экспертиза Эксперта, обычный обыватель. Да, да, да. да а, Это немножко разные. И смотрят они по-разному. То есть человек, который разбирается в материале, у графолога обязательно должен быть диплом. То есть это не просто прочитать одну книжку и сказать, все, я графолог. Самое печальное, что иногда пишут и просят помочь, допустим, я пишу книгу, я психолог, книгу на графологическую тематику, подскажите, где мне найти признаки букв и цифр? не совсем поняла, потому что по отдельным признакам ни в коем случае мы не судим. Это то же самое, как мы увидим руку человека. Можем ли мы э, с помощью этой руки составить э, портрет человека целиком? Нет, конечно, этого недостаточно. Вот здесь то же самое. И я задаю буквально несколько совершенно простых вопросов на понимание человека, вообще как это, работать с почерком. Э, человек пишет абсолютно... Другие вещи. Я понимаю, что в материале он не разбирается. В графологии он не разбирается. Более того, этот человек пишет книгу. Значит, кто-то эту книгу купит, угу. и кто-то будет по ней обучаться, что самое жуткая для меня пока. А мере. вот это как раз тоже очень момент такой важный. Ну и в, в, в разных областях вот у меня лично такое мнение складывается, что наступает эпоха, ну как сказать, даже не не профессионалов, а эпоха фанатов, эпоха поклонников. То есть когда человек посмотрел на что-то, вот был любителем чего-то очень долго, а потом начал делать то же самое. Почему? Ну я же посмотрел, мне же это нравится, я это делаю. В плане графологии в этом смысле, насколько открыт доступ в профессию, насколько просто этой профессии номинально владеть. Вот тот самый диплом, который вы сказали, mm -hmm. но наверняка есть какие-то способы его также так или иначе получить. Насколько здесь велик вот этот вот э, порог что ли в вха, входимости, в вхаж, Вхождение, да. да, человека mm -hmm. со стороны, потому что вот очень правильный момент обозначили. Это ведь mm -hmm. для разных областей человек считается специалистом, аж даже пишет книги. А на деле далеко не факт, что будет э, этой ситуации владеть. И как вы абсолютно правильно подметили, не просто своим мнением делится, так еще и по нему учить будут. Вот в том-то и дело. Первое, начнем с того, что это наука. Вы не можете, допустим, прочитать ту же самую книгу по ядерной физике и сразу стать профессионалом, экспертом. Знаете, сколько таких фотографов? Вот в том-то и дело, везде есть свои нюансы. Наука... Это не то, что изучается быстро, это целая система, в которой нужно разбираться. Там огромное количество признаков, это очень важно. То есть пройдя какой-то мастер-класс, пройдя какой-то тренинг и так далее, вы можете какие-то фишечки для себя приобрести, прочитав даже ту же самую книгу. Но это не дает достаточной объективности, это не дает опыта и практики, потому что графология — это практическая наука прежде всего. И здесь очень важно уметь видеть вот те самые нюансы. Когда человек говорит, у меня столько разных почерков, И хорошо, давайте посмотрим. Он начинает писать, я человек творческий, я, я сижу, смотрю, я абсолютно первая, не вижу там ничего творческого. Я говорю, хорошо, давайте дальше. Он начинает писать точно так же, только без безнажимно. И для него это творческий почерк. И для него эти почерки отличаются. Для меня они полностью идентичны. То есть каких-то особых различий, кроме того, что он убирает нажим, я не увидела бы. А mm. вот этот момент популярности, модности, крутости, он хорош или плох будет здесь? Почему? Почему хорош? Ну, потому что это распространение, больше людей узнают. А почему плохо? Ну, наверное, очевидно тоже, что это немножечко, как сказать, снимается фильтр авторитета, снимается фильтр требований mm. к человеку, который профессией овладевает. Вы здесь на какой позиции больше? Наверное, не к человеку, а вообще в целом графологии. Потому что, когда начинается вот эта популяризация... Первое, что пытаются сделать, это упростить. А науку нельзя упрощать. Mm -hmm. То есть пытаются на раз, два, три разбить то, что не разбивается на раз, два, три. То есть графология для чайников не бывает? Не бывает и не будет, я надеюсь. И пытаются, потом вывешивают эту информацию на каких-то сайтах. Я честно вам скажу, я когда вижу какие-то моменты, у меня глаза вылезает на лоб, и, наверное, после таких вещей я бы и сама думала, что это псевдонаука. И была бы с этим согласна, и Меня бы, возможно, было бы не переупетить, если бы я не занималась этим столько лет, и не знала бы действительно, как это все работает. И не читала бы правильную литературу. Я читаю только зарубежную литературу на испанском языке. Я специально заказываю книги, я какие-то привожу, когда сама езжу. Поэтому это очень важно. К сожалению, на русском языке я не могу назвать ту книгу, которая, после которой я бы сказала «Вау!». Она настолько глубока, и она настолько откры... Мне интересно, что я оттуда почерпнула что-то новое, что-то uh, действительно глобальное такое, чтобы я почувствовала, чтобы я сама себя почувствовала uh, ученицей младших классов uh, среди старшеклассников. А в этом смысле какой тогда может быть первый шаг? но ну, вот человек действительно интересуется, или хотя бы да, не обязательно интересуется, просто пробует. Ну, люди разные профессии mm -hmm. могут пробовать, люди разные науки могут для себя или специальности как-то рассматривать. Вот здесь с чего начать? Потому что, опять же, человек пойдет в Google, вы сами сказали, количество запросов стало больше в Google или в Яндекс. Да. И что он там увидит? По большей части будут самые какие? Самые читаемые. А самые читаемые – это вот этот всякий треп, вроде как 10 самых популярных, там, не знаю, чего-то там, да, приемов в да, да, да, почерке. Да. И какая-нибудь подборочка из, из извините, Яндекс.Дзена, где, я не знаю, мне кажется, там сумасшедшие люди сидят. Ну, многие начинают, в принципе, с достаточно хороших книг. Зуи Фонсаров, Моргенштерн. Маяцкие, опять-таки, это наши графологи. Однако, графо... прошло уже более 100 лет. И, и... больше не появилось? А, был большой пробел в графологии. Потому что лженаука, да, вы сказали. Потому что лженаука, да, и только вот в недавнее время, где-то в начале 2000-х, мы только... Пошел процесс, так скажем, а до этого огромный-огромный пробел. Но то, что я вижу там... А... Там информация еще очень-очень-очень старая, то есть еще примитивная, еще по отдельным... Там недостаточно информации, я так скажу. То есть эти книги, они... они имеют вес, но они устаревшие. А что может или должно произойти, чтобы был новый толчок, качественный толчок к развитию? Потому что востребованность есть ведь. И причем действительно как на серьезном уровне про графологическую экспертизу в самых разных областях мы говорили, так и на бытовом уровне, когда действительно сравнить, узнать, да и в конце концов просто мало ли студентов младших курсов, которым вот интересно все такое странное, непонятное, непривычное а графология графологии, в этом смысле прям и странное, непонятное, непривычное, но где-то чуть-чуть по верхам хватанул и вот можешь удивить друзей на вечеринке. Ну, графология, это не про удивление друзей на вечеринке Ну, мне кажется, это суперэффект может быть, прям вау-эффект В баре девушку удивить, это просто классно По почерку бац и рассказать что-нибудь Ну, для молодежи, да, это серия как погадать на руке Мы не гадаем Само собой, но я вот имею в виду, что может дать такой вот толчок Ну, просто, например, подкасты долгое время никого не интересовали У меня подкаст с 9 года мы ведем Я прекрасно вижу, как это сообщество ничем вообще как не вбултыхалось, не развивалось а потом бац, и снова, словно какой-то дождь прошел грибной, Они а везде. Вот в графологии что-то такое может произойти? Какой-нибудь, не знаю, появится популярный блогер-графолог, или какой-нибудь поможет разрешить тайну, я не знаю, янтарной комнаты. Вот такого вы можете предположить? Ну, очень много таких случаев уже было. Я думаю, здесь просто... Важно изменение самого мышления людей. Важно а, не то, что популяризировать, а объяснять людям, что такое графология и вообще в целом, чем она им может помочь. Потому что а, раньше, когда я только начинала, я очень часто сталкивалась с тем, что о, вы графолог, вы графики чертите. Ну это л... да, вы про рестлинг-сайт, это вот те, которые на руках дерутся, абсолютно понимаю вашу ситуацию. То есть вот... Даже до такого. Сейчас более-менее понимать, что это что-то связанное с почерком, но понимают настолько поверхностно, не совсем понимают всю суть. Вот mm -hmm. Я сейчас тоже общалась с одним психологом, мы с ней разговаривали, разговаривали, разговаривали, и она ничего себе, я не знала, что графология, что по почерку можно то, что ты рассказываешь. Я думала, что это что-то ну, просто там... Вот как вы говорите, да, как по руке погадать, uh -huh. а оказывается там очень-очень много мелочей, очень много а, таких тонких а, нюансов, и то, что передает почерк наше мышление, наш образ мысли, образ действия, наши рабочие характеристики, а, это уникально, конечно. Ирина Анатольевна, давайте сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей. Во второй части программы поговорим и про стереотипы, и про то, как и правильно ли детей учат в школах, как правильно писать. Ну естественного естественно, о факторе гаджетов, компьютеров никуда от этого не деться. Ирина Бухрева в студии Радио Спутник. Отмечаем День экспертов-графологов. говоря спутник новости в Ольга Дубровина, здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль, где встретиться с президентом и премьер-министром этой страны Риовеном Ревленом и Бениамином Нетаньяху. Глава государства также примет участие в международном форуме Сохраняем память о Холокосте. Изначально визит российского лидера должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства его сократили до одного дня. Из министров президента сопровождает глава МИД Сергей Лавров. целом же гостями форума, посвященного 75-летию освобождения советской армии, и нацистского концлагеря «Освенцем» станут представители более 60 международных делегаций. ФСБ вычислила, откуда рассылались сообщения о минировании объектов в России. Это сервис StartMail.com, который находится в Нидерландах, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По его данным, с 28 ноября прошлого года по настоящее время сервиса на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов поступило более тысячи анонимных сообщений с угрозами минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч объектов социальной инфраструктуры, школы, детсады, больницы. Объекты транспорта и торговые центры. Все угрозы носили ложный характер, уточнили ведомстве. На основании представлений Генпрокуратуры Роскомнадзора доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса ограничен. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил соболезнования семьям погибших при крушении пожарного самолета в штате Новый Южный Уэльс. Аварийно-спасательная служба сообщает о трех погибших, все они граждане США, написала в Твиттере премьер штата Глэдис Береджиклян. Обломки военно-транспортного самолета С-130 «Геркулес» обнаружены сегодня недалеко от города Кума. Причина крушения неизвестна. Гражданам Казахстана рекомендуется отложить поездки в Китай и не посещать провинцию Хубей, и город Ухань из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил зампред комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Жандарбек Бекшин. По его словам, в стране приняты дополнительные санитарно-противоэпидемические и профилактические меры в связи с распространением заболевания. Проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц в пунктах пропуска на границе, особенно прибывающих из Китая. Бекшин отметил что в республике в случаях регистрации коронавируса не зафиксировано. Киев планирует на 10 лет передать компанию украинские железные дороги в управление Deutsche Bahn, заявил премьер-министр страны Алексей Гончурук на завтраке э, в, э, в программе Всемирного форума в Давосе. Ранее глава правительства сообщил, что Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии. Следующий информационный выпуск на «Радио Спутника» в начале часа. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат. Доступным языком. Это, это ведь ерунда получается какая-то. Но с неподдельным интересом. Сейчас продолжаем скрывать покровы. И безо всякого смущения. И зомби -то -то -то живые существуют. Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря». Но мы продолжим беседовать про почерки, про людей, которые этими почерками владеют, и, естественно, про людей, которые потом эти почерки анализируют, разбирают и выводят человека на чистую воду. В студии «Радио Спутник» эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» Ирина Бухарева. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. А давайте с такого момента начнем. Вот Мы ближе к концу первой половины программы подошли к тому моменту, насколько, насколько графология признается как научная дисциплина, в принципе, как дисциплина, насколько серьезно есть отношения, А вот к графологам серьезное отношение, я имею в виду в плане вот специалистов. То есть это на уровне, как сказать, вы упомянули, что некий, неким дипломом необходимо быть. Вот кто этот диплом может выдать? Насколько здесь авторитетно вообще? В конце концов, скоро ли появятся кандидаты и доктора подчерковеческих наук. С графологией немножко сложнее в этом плане. Да, я, прощение не просто да. вот дополню тот момент, благо в первой половине программы шутил, что вот я фотограф, это все, я купил эту к себе зеркалку, и теперь все. Я свадебный фотограф, подписывайтесь и э, делайте заказы. Графолог, вы упомянули, что таких тоже есть. И более того, специалистов, как не специалистов, учителей, преподавателей графологии таких тоже хватает. Вот в этом смысле на научном уровне есть вот, какая-то черта, опять же, которую нужно перейти? Или насколько к ней приближение происходит относительно признания со стороны, ну, не знаю, Академии наук, наверное? Был... Министерство образования? Министерством образования. Смотрите, я знаю, что с графологией пока, к сожалению, не совсем это возможно. Можно зайти с точки зрения психологии, потому что кандидатская по психологии, да, это нормально. И тема графологическая вполне может быть. Например, из Мексики тоже мне прислали определенный образец, по которому я должна буду сделать анализ, достаточно огромный, на 68 листов только один пример. Это вот... Почерк на 68 листов? Это характеристики почерка, это анализ самого почерка по всем доступным признакам. Вот это ЕГЭ, я так С разных полностью. сторон, это, мне кажется, мощнее, чем ЕГЭ. И потом, после прохождения, я получаю бумагу, которую могу отнести в Министерство науки и образования, которая будет официально признанной бумагой. И то есть вы будете кем в этом плане? Профессиональный графолог или, или, или это что? Это будет как подтверждение моей научной научные квалификации, а, научная квалификация. Да, а да. вот по российским реалиям, кроме как через смежные науки дисциплины, все тяжко и никак. Просто ну, я и... сам представитель дисциплины, которую благополучно сначала создали, а потом угробили. ну сократили. И по которой тоже нельзя было научные работы. Да, достать. социология культуры только так. Ну вот, к сожалению, к сожалению, пока так. Но мы, мы, мы над этим работаем. Хорошо, а если вот обернуться, если вернуться к этой ситуации, ну, собственно, с которой начинали, и, наверное, без которой никуда не деться. Те самые дети, которых учат писать э, покрасивее. Вот, на ваш взгляд, сегодня ребенка нужно учить э, писать красиво, понятно. С какого возраста это должно происходить? Или это все уже вещь такая, которая, ну как, э, на выбор? Ребенка просто нужно учить писать. Некрасиво, а учить писать. Потому что сейчас, к сожалению, этому уделяется очень маленькое внимание. Учителя заняты формулярами, и это не только та проблема, о которой я говорю, об этом говорят очень многие люди, когда они обращаются, что у ребенка почерк не поставленный, а учителя снижают оценки за грязь, за ошибки, за, за то, что почерк некрасивый. Ну, Первое, что еще было доказано, Жюль Крюпье жемен он, например, к сотен почерков детей доказал, что даже дети в раннем возрасте обладают уникальными своими характеристиками почерка. Несмотря на то, что графомоторная еще рука не поставлена, тем не менее, эти признаки, они имеются. И что никакие тренировки, в принципе, не способны, вот эти индивидуальные характеристики, куда-то видоизменить, так скажем. Первое, что очень важно усвоить, это каллиграфическую модель самой буквы. Потому что ребенок учится, для него это еще что-то такое новое. То есть ему важно понимать, как пишется какая-то конкретная буква. То есть что движение идет вот отсюда, вот сюда, что здесь соединяется, эта буква соединяется с этой именно вот так. То есть сначала он должен запомнить эти модели. Этому, к сожалению, уделяется сейчас очень мало времени. Я видел в школе, вот дочери, у нее просто Прописи. Некоторые, правда, не помню, в совсем младших классах, там, где буквально букву прям повторяешь, прям по букве ведешь, для того, чтобы, видимо, запомнить, как правильно идет движение. В этом смысле написание. То есть она такая полупрозрачным, сереньким, таким слабеньким, уже написано. и угу. дети сидят и просто вот пишут по уже, грубо говоря, написанному. Вот это в этом плане написание почерк это повторение или все-таки да. только повторение стопроцентное? Да. А как часто происходит обновление? Ну, не знаю, что ли, глобальное? Или это вот вещи, которые как были придуманы 2000 лет назад? Ну, полторы, ладно. Ну, это, вот вы... это так же, как вы, например, учитесь шнурки завязывать. Вы же повторяете, повторяете и повторяете этот процесс, пока у вас не получится. Угу. Вот здесь то же самое. Да, действительно, и так, ну, наверное, новые узелки-то появляются, вот именно так, на ботинках, но не так, наверное, часто. Хорошо, Ирина а вот есть какая-нибудь вещь, которую по почерку прям вообще вот не узнать? Вот прям ничего не сказать? Придется, скажет, вот я хочу вот это. Нет, до свидания, почерк здесь некомпетентен. А будущее, не могу сказать, количество детей, выйдет ли человек замуж или женится. А курс рубля через две недели тоже не получится? Курс рубля тоже не могу сказать. Самое интересное, что очень частый такой вопрос, Пол угадает ли граф Пол возраст и профессию писавшего. Угу. А, первое, графолог не угадывает а анализирует, второе, это тоже мы не можем определить, как ни странно. Тот же самый. Возраст, возраст мы можем видеть, но психологический возраст. Он может отличаться от, того, а от той цифры, да, которая стоит в паспорте. Женский и мужской. Опять-таки есть женщина по мужскому складу характера. Волевые, стойкие, активные, даже конфликтные в чем-то. У них почерк будет обладать более мужскими признаками. И наоборот, у более мягкого мужчины мы можем увидеть... У меня в коллекции почерков, например, очень много почерков, которые, на которые вы взглянете и подумаете, что это писала женщина. Это мужская рука. Поэтому здесь очень-очень такая тонкая граница. А женский мужской почерк, это чем друг от друга отличается? Просто так, на навскидку, видимо, женский более, более правильный, более красивый? Или, или... Он более округлый, он более читабельный. Там развита средняя зона, это серединка букв, которая как раз находится на строчке. То есть так, такой размеренный. Обычный, стандартный, вот он больше относится к женскому, угу. а мужской, он там больше угловатых форм, там более развит вертикальный, например, разброс. Это вот верхние и нижние ушки, есть, а серединка становится мельче, то есть там немножко уже другое идет расположение, там более резкие какие-то движения могут быть и так далее, то есть... Ну, а вот ваше личное мнение, стали ли люди в целом писать коряви вот из-за этой компьютеризации, гаджетизации, цифровизации, или это все зависит от образования и от собственного внимания человека, который пишет, и это тоже тот, тот же самый процесс, которому человек должен уделять внимание? Коряви – это один из страхов, когда боятся прийти на консультацию. Вот у меня почерк некрасивый, он у меня какой-то неаккуратный, он у меня корявенький. Я скажу так, что не стали писать коряви, а появилось больше инфантильных людей, к сожалению. То картину, которую я вижу, когда ты к тебе приходит человек, которому за 30, а ты видишь почерки, ну, не знаю, 14-летнего мальчика. А есть... вы сказали, что возраст пол -то не угадывается, не определяется. Психологический возраст. Психологический? психологический то есть, некий... то есть mm -hmm. психологический он на 14 лет. Он не способен, допустим, брать на себя ответственность, он зависит от другого человека и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь очень большой диапазон. Вот эти вещи я вижу, то, что почерки стали портиться. Знаете как, меняемся мы, меняется наш почерк. То есть почерк – это отражение того, что с нами происходит. Пишет не рука, пишет мозг. Это давно тоже доказано. Поэтому если поменялся почерк, значит, изменились вы. Есть какой-нибудь самый популярный, но неправильный стереотип? Вот вы упомянули, да, вот, я умею писать, я человек творческий, я вам сейчас 10 тысяч вариантов. Хочу творить, хочу творить. Вот, вот здесь есть какой-нибудь такой самый популярный, на что вот прям вот прям вообще не так, прям Самый популярный миф это, что если красивый почерк, то человек красивый. Так многие думают? Да. Мне казалось, это наоборот от обратного. К сожалению, очень многие, потому что со школы пробивают, что почерк должен быть правильным, красивым, каллиграфичным, не должен. А каким он должен быть? Беглым, гибким, живым и самобытным. Самобытность-то каждый поймет по-разному. Вот я так вижу, я художник. Свой собственный индивидуальный стиль. Насколько он должен быть... При... А для чего тогда? Ну, смотрите, как тогда это будет коррелировать mm -hmm. с тем, что я пишу для того, чтобы потом это было прочитано? Mm -hmm. А потом такое не то, что не будет прочитано, а еще, может быть, неправильно прочитано. Опять же, к разговору о, о детях, вот иногда с учительницей общаемся, смотришь, вот ребенок написал в... в одном действии пятерку, но так написал, что в следующем действии он ее воспринял за тройку, он сам в своем почерке запутался. Но почерк-то самобытный. <смех> что, что, к чему здесь должно быть больше стремления? К тому, чтобы это больше ориентировано на остальных, чтобы это было понятно? Или вот действительно на то, чтобы мне комфортно и мне нормально? А здесь каждый выбирает для себя сам. Здесь зависит от внутренних особенностей человека. То есть, если человек, в принципе, хочет быть понятым, хочет быть принятым, он будет писать более-менее читабельно. Потому что читабельность, это относится к социальному аспекту, угу. в первую очередь. А если человеку, в принципе, неважно, идет социальный игнор, или, ну, ему неважно, ну, в принципе, читабельность... А для кого он тогда пишет? Он может... анкету заполняет? Я не знаю, надо у него спросить, для кого он. Пишет. Мне вот интересно, для чего человек будет писать, писать неразборчиво, и при этом вот с таким видом социальной, как сказать, отстраненности, закрытости. Ну вот вы, допустим, открытку заполняете. Вы наоборот будете писать читабельно чтобы и, ее и красиво, да? чтобы ее прочитали, чтобы она порадовала глаз и так далее. У меня, например, первый директор по моей работе еще не связан с графологией. Он писал так, он учил, как раз получал докторскую по историческим наукам, и мне приносили его рукописные текст для набора, и я не могла прочитать вообще угу. ничего. Я бегала к помощникам сверху, карандашиком подписывала угу. то, что там было написано, и я не могла понять, ну почему же нельзя написать читабельно, чтобы другой человек понял. Вот у меня тогда еще стали закрадываться В общем, вопросы. почерк, вещь такая близкая и одновременно такая непонятная. Графология вроде бы для всех, а вроде бы действительно для научных, для ученых, для, для специалистов. Ирина Бухарева, студия Радио Спутник, эксперт-графолог. Спасибо огромное. Спасибо. Проще говоря. Радио Спутник можно не только слушать, но и смотреть. Каждый будний день в 10 утра, 6 и 8 вечера по Москве, трансляции прямых эфиров через YouTube. Не только послушать, но и увидеть наших талантливых и красивых ведущих, и их обаятельных гостей можно по адресу ria.ru слэш-спутник-видео.